В этом образе ваше платье прям совсем не узнать, как оно, как оно здорово трансформировалось в юбку. Fashion словарь для самых стильных. Ваш модный английский. Trendsetter. Человек, который задает направление в мировой моде. Валентина. Fashionist. Человек, одержимый модой. Модник или модница. Conservative dresser. Человек, который предпочитает консервативный стиль. Одеваться стильно, но сдержанно. High street fashion. Сильная модная одежда, которая при этом доступна и удобна. Look в контексте моды термин обозначает образ. Это одежда, обувь, аксессуары, все, что в купе создает образ человека. Какой лук вам нравится больше? Первый – новогоднее платье. Или же второй вариант – превращение моего новогоднего платья стилистом в комплект High Street Fashion для программы Первого канала. Фактически каждый Новый год я провожу где-то в теплой стране. А вот как это смотрится на Диане.